Довольно важно выбрать нужную кривизну для формы нашего клена, чтобы он был не слишком плоским. Если у нас вертикальная часть окажется слишком низко, то клем будет выглядеть ну, как такая матрешка. Если вертикальная часть окажется слишком высоко, то он будет скорее похож чем-то на парашют по форме. То есть купол сверху и сужающаяся вниз дальше кроны. Ну вот, задача, чтобы вертикальная часть была где-то посередине нашего клёна. Отдельно нужно сказать о формировании низа. Закругляем, убирая иногда даже многолетние побеги. Здесь приросты очень небольшие, поэтому аккуратненько срезаем даже многолетние части. Иногда бывает, что один листик торчит. Листья уклена большие. И поэтому бывает, что один лист торчит, выбивается как-то за общий контур. Но ничего страшного, можно отрезать и один лист. Таким образом мы немножечко закругляем наше дерево. Вот его нижняя часть уже закруглена. А здесь еще не доделана. Доделаем. Вот ветка идущая. Сверху вниз, ну вот где-то на этом узле, возможно, ее нужно убрать. И примерно в этом же районе соседнюю ветку. Ну и до какой-нибудь развилки следующую. Отходим, смотрим, что получилось. Вот, уже неплохо. Ну и еще вот та сторона осталась. Настало время снова поработать с вершиной клена. На этот раз я поставил к одному из стволов раскладную лестницу. И сейчас буду работать с нее. Также очень осторожно. Подо мной снова 7-8 метров высоты. Ну а я возвращаюсь к побегам на вершине. Теперь уже достаточно легко проследить уровень, потому что обрезаны побеги, которые я резал с лестницы, ну и выровняем оставшуюся часть клена, уберем верхушки побегов. Это одновременно медитативный, и очень увлекательный процесс, когда дерево с каждым щелчком секатора постепенно приобретает нужную нам форму, как будто какой-то плод очищается от кожуры. Как говорят скульпторы, да, берем кусок мрамора и отсекаем все ненужное. Вот так даем дерево и отсекаем все ненужное. Однажды мне не хватило времени, чтобы закончить работу И клен остался у меня после рабочего дня Вот такой частично недостриженный Когда хозяйка приехала, она очень расстроилась Потому что, конечно, вид никуда Ну, на самом деле, правильнее полдела никому не показывать У нас с вами сейчас полдела И наша задача скруглить вторую половину Вторую часть нашего клена. Чем мы и займемся Приступаем Конечно, довольно удобно, когда есть второй человек, который может поштурманить, может подсказать, насколько глубоко нужно обрезать ту или другую ветку или ту или другую часть растения. Но у меня такого человека сейчас нету. Приходится самому слезать, залезать, слезая, осматривать, где что торчит. Снова забираться. Я обычно прицеливаюсь на земле и не отрывая глаз от места, которое мне нужно срезать, если это что-то торчит, я забираюсь на лестницу аккуратно и срезаю. В ряде случаев очень помогает телескопический секатор на штанге. Тоже хорошая штука. Бывает, что после срезания ветка значительно приподнимается, потеряв часть веса. Поэтому я стараюсь срезать сначала более далеко, скажем так, от общего контура, особенно сильные ветки. Вот так. Если вижу, что все-таки я срезал недостаточно и ветка выделяется за общий контур, ну, срезаем следующий узел. Таким образом, может быть, даже и следующий один из листьев этого узла нужно будет срезать вот так, например. Бывает, что с одного ракурса дерево кажется практически ровным, а если немножечко на несколько шагов отступить, можно увидеть некоторые выпуклости, неровности. Вот в данном случае вот эта вот выпуклость. Сейчас я туда поднимусь, не отрывая взгляда от этого места. И постараюсь сравнять ее. Вот она. Здесь буквально снять один-два узла на нескольких побегах. И все будет хорошо. Ну, вот, пожалуй, все. Надо будет посмотреть вот на этот лист издалека. Может быть, он торчит. Тогда уберем его. И, может быть, вот этот лист торчит. Соответственно, то же самое. Вот теперь видно, что эта выпуклость ушла. Исчезла. Мы ее удалили. И так каждый раз с разных сторон осматривая, можно увидеть некоторые неровности, которые рихтуются при помощи секатора. Чтобы достать до более высоких побегов, можно использовать такой импровизированный багор, обычную шапку которая позволит приблизить побег. Заранее выбираем, на какой узел мы Срежем этот побег, предвигая, не отрывая взгляда. И делаем срез. Опускаем, смотрим. Срезаем следующий побег. Ну вот сейчас видно, что клен практически закончен, но он не совсем ровный. Вот там слева есть небольшой уступчик. Это очень хорошо, что он не совсем ровный. Чаще всего так и получается, когда идет первичная обрезка, где-то что-то вылезло, где-то что-то провалилось. И вот задача сравнять этот уступчик при помощи секатора и лестницы. Сейчас займемся. Ну вот, работа с кленом практически завершена, остается убрать здесь, убрать лестницу, ветки, и все будет готово к приезду хозяйки участка. На самом деле, работа непростая, занимает она 5-6 часов чистого времени для такого крупного растения, но, на мой взгляд, оно того стоит. Ну что же, с вами был Петров Александр, канал Сады Вселенной. Удачи вам!